Аллоха, соратники и коллеги! С вами Дмитрий Балакин. И если вкратце о себе, то я композитор, саунд-дизайнер, звукорежиссер и слесор-гинеколог. Вот это поворот! И многое другое, что связано с музыкой и звуками, включая фольязвучку и филд-рекординг. Представляю вашему вниманию 12-й урок, посвященный музыке в кино и мультипликации. Когда мы создали темплейт, и разобрались в артикуляциях инструментов оркестра, нам нужно правильно расположить инструменты оркестра в сцене. В этом нам поможет наша шпаргалка со схематичным изображением расположения инструментов оркестра. Проще говоря, нам нужно правильно распанорамировать наши инструменты и отрегулировать количество ревербераций и ранних отражений для усадки отдельных инструментов в глубине сцены, и в этом нам поможет конволюционный ревербератор Virtual Soundstage 2.0, где заложена очень удобная функция трехмерного расположения источника звука в пространстве. Но для начала нам нужно отключить встроенную реверберацию в отдельных библиотеках. На примере нескольких мы разберемся, как это сделать. В библиотеках от Native Instruments во вкладках Mixer отключаем реверберацию нажатием на маленькую кнопку в разделе Reverb. В библиотеках от Speedfire Audio Отключить реверберацию мы можем во встроенном микшере, где располагаются четыре настройки расположения микрофонов, где C – это Close, то есть звук, записанный в непосредственной близости от источника звука с минимальными реверберационными отражениями. Нажатием на значок в виде чипа мы активируем этот канал и нажатием на канал Tree мы отключаем звук, записанный с реверберацией.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 После того, как все инструменты у нас рассажены в пространстве, мы создаем дополнительную шину эффектов, где открываем конволюционный ревербератор Altiverb. Вы можете использовать любой другой ревербератор по вкусу, либо тот, которым вы располагаете в своем арсенале плагинов. Затем делаем посыл наших групп с инструментами на эту шину эффектов. Для удобства активируем функцию Q-Link которые дублируют все действия на выбранные дорожки. С зажатым шифтом выбираем посыл на шину эффектов и активируем посыл. Это нам нужно для того, чтобы добавить общую реверберацию на весь оркестр. Выбираем пресет по вкусу. Если нужно, то вносим редактирование и начинаем творить. После того, как вы просмотрите весь вводный курс, посвященному историческим и техническим аспектам кино и мультипликационной музыки, то у вас не должно остаться вопросов на тему технической стороны композиторской деятельности. Вы сможете начать реализовывать свои творческие замыслы. Желаю вам успехов и как можно больше хороших проектов.